Всем привет! Привет, друзья! Мы братья Зиненко, создатели комикса «Счастливого конца света». Мы здесь для того, чтобы рассказать, что такое «Счастливого конца света» и что вас ждет в первом символе. «Счастливые концы света» родились в 2012 году. Эта идея появилась из-за того, что нам обещали конец света, все бегали в панике за гречкой, и мы подумали, это очень комичный момент. И нам захотелось рассказать об этом историю, которая не была бы просто проходной, она была бы какой-то важной, она была бы важной для нас отражала наши мысли, там, наши страхи, наши идеи. И на тот момент mm. мы хотели понять, кто мы, что чем мы трансфер? хотим заниматься, чем мы не хотим заниматься, как жить в этом мире, который постоянно меняется, в котором постоянно происходят концы света. И что странно, с годами эта тема стала еще более актуальной. Из-за того, что... Концы света происходят постоянно. На Землю нападают разные монстры, происходят разные катаклизмы. Мы подумали, это прикольно, мы можем постоянно придумывать какие-то новые условия и показывать, как меняется этот необычный, сюрреалистичный, комичный мир. И это, разом. конечно же, дает полет для фантазии и во многом помогает нам рассказывать историю. И, и... мы подумали, что стоит начать историю. В основе положить персонажа такого как оливер который сидит в своем собственном мире и не знает о том что происходит постоянные концы света да, он и... играет в игры, смотрит сериалы он хочет изменить свою жизнь внутренне он понимает что нужно что-то менять но не решается с одной стороны с другой стороны он не знает с чего начать пока не начинаются череда событий которые приводят его к таким переменам. изменениям и, и он... он встречает персонажей таких как софия это девушка которая ищет свою сестру которая похитилась секта и команду маленькую девочку которая хочет отправиться к своим родителям которые живут и на другом конце света и, и все эти встреча да, да как будто бы случайно но в то же время она становится такой толчком такой причиной для того чтобы начать это невероятное приключение все себя, да, да, такие да. разнообразные, они пытаются друг другу немножко заполнять то, чего им в жизни не хватает, и друг у друга учиться чему-то новому. Нас многое вдохновляло, мы любим Футураму, Симпсонов, Аватара, анга мы любим различные сериалы, и мы уже понимали, какой будет формат, что в нем будет экшен, в нем будет юмор, в нем будет мудрость, фантастика, будет... сверхъестественная а Первый да, выпуск уже здесь, уже была, да? Вы уже можете. Погрузиться в мир счастливых концов света Комикс есть и в комикшопах И в книжных магазинах Если нет, вы можете прийти и сказать Ребята, привезите нам счастливые концы света В конце концов и, конечно же, получить свой экземпляр, прочитать, оставить нам отзывы, сказать, что вам понравилось. Нам бы было интересно услышать это все. Мы приправили там дополнительными историями, дополнительными артами. и Чтобы больше погрузить вас в мир счастливого Ждем вас всех в гости к себе. Всем отличного настроения, всем хороших дней и только счастливых конца света. Увидимся. Пока.